Итак, друзья, в этом видео я расскажу, как увеличить ваши доходы в десятки, а то и в сотни раз, причем за достаточно короткий промежуток времени, используя мою систему. По сути, весь этот курс он является системой привлечения подписчиков, да, то есть вы подписались на мой курс, потом зарегистрировались на всех этих сервисах, настроили своего первого бота, получили свою первую прибыль по сделке, ну и так далее. Да. Если вы заберете эту систему, то вы сможете мои реферальные ссылки на эти сервисы поменять на свои. И что из этого может получиться? Давайте я начерчу подробную схему. Представьте, что вот это, это была страничка подписки, на которую вы подписались первый раз, чтобы узнать о том, как зарабатывать на криптовалютах в автоматическом режиме. Это действительно так, и я уверен на 100%, что вы уже получили первую прибыль, если э, проходили все уроки последовательно. Люди подписываются на эту страничку, идут в мою подписную базу. То же самое будут они уходить в вашу подписную базу. Потом проходит первый урок, потом проходит второй урок, потом третий и так далее. Практически в каждом видеоуроке есть партнерские ссылки на тот или иной сервис. И я не буду сейчас рассматривать все сервисы, по которым мы получаем с вами прибыль. Просто расскажу саму систему, как она работает. Ну, например, возьмем сервис Cryptor. Да? Я лично с ними договаривался о том, чтобы они подключили партнерку, и чтобы вы смогли тоже с этого зарабатывать. В чем смысл? Вы уже наверняка, если получили, конечно, первую прибыль, подумали о покупке платного аккаунта, потому что вы хотите не одного бота иметь, там, а 5, 6, 10, может быть, ботов, которые будут наращивать вашу криптовалюту. Соответственно, что вы делаете? Вы покупаете аккаунт за 30 долларов. 30 долларов в месяц. И, соответственно, если вы пришли у меня как клиент, и оплачиваете 30 долларов в месяц то с одного клиента я получаю 10 процентов от 10 на самом деле до 20 10 процентов я получаю если у меня объем покупок моими клиентами до 1000 долларов а если больше 1000 долларов там 1001 один доллар то я получаю уже 20 процентов вот представьте что нужно для того чтобы было допустим давайте сначала по одному клиенту да разберемся у вас пришел один клиент через эту систему, он каждый месяц платит 30 долларов. Вы получаете, соответственно, 10%, это 3 доллара в месяц. За 10 месяцев это получается 30 долларов, за год это 36 долларов. 36 долларов вы получаете от него в год за то, что он просто подключился к системе, подключил своих ботов и начал торговать. Представьте, что таких клиентов у вас будет не один, допустим, да, а 10 то есть это 360 долларов в год. Если у вас будет уже 100 клиентов, соответственно, ваша, даже там по-моему, 30 наверное, клиентов надо, чтобы было больше тысячи долларов, вы получаете уже 20% с каждой оплаты. И получается, что, допустим, 100 клиентов это 360, да, точнее 3600 долларов, но так как у нас уже 20% идет, мы можем умножить эту сумму на 2. И получается 7200 долларов вы получаете по партнерской программе данного только сервиса, если у вас наберется 100 клиентов. В принципе, что такое 100 клиентов? Ну, даже если у вас будет там тысячу подписчиков, в принципе, я думаю, 100 человек из них в любом случае начнут пользоваться данным сервисом, потому что он реально работает. Ну и представьте, сколько 7200 долларов каждый месяц вы будете получать. 720 долларов пассивного дохода только от этого сервиса. Следующий сервис это, конечно же, биржа Binance, да, то есть на которой мы с вами тоже зарегистрировались. Binance, так ее пометим, да. Каждый клиент приносит вам прибыль с каждой сделки. То есть на этой бирже присоединился один клиент, он начинает заключать сделки. из каждой сделки вы получаете 20% от того, что зарабатывает сама компания Binance. То есть она берет какой-то процент себе, причем в этом варианте вы зарабатываете не просто как доллары, да? вы зарабатываете в криптовалютах и расширяете свой криптовалютный портфель. Потому что вы получаете доход от не просто от сделки, да? а смотря какой валютой торгует ваш клиент. То есть он начал делать сделки по какой-то из криптовалют, и вы сразу же начинаете получать от этого проценты. Какие, опять же, покажу сейчас в следующем видео на своем экране, чтобы вы видели, как это происходит у меня. Далее, обменные пункты, облачный сервис и все остальное, то есть работает по такой же схеме. То есть вы привлекаете одного клиента, и он, вам начинает, он сам, во-первых, начинает зарабатывать деньги, во-вторых, начинает приносить деньги вам. Вам достаточно использовать просто эту систему, которая пошагово научит клиента, вашего клиента, вашего партнера зарабатывать деньги в криптовалютах. Я думаю, вы сами убедились, что это не так сложно. Достаточно просто подключить бота, просто положить деньги на биржу и все. И по сути уже первая сделка, она приносит вам прибыль. На этом я закончу и давайте мы перейдем непосредственно к экрану. Я покажу вам, какие результаты можете вы получать каждый день. Итак, друзья, давайте рассмотрим некоторые партнерские программы, по которым вы будете получать прибыль. Я покажу вам, как это происходит и сколько вы сможете на этом зарабатывать. Я сейчас не буду рассматривать абсолютно все партнерки, которые включены в данный курс. Но основные мы с вами затронем. Итак, биржа Binance – одна из самых крутых партнеров, которая включена в данный курс. Вы будете зарабатывать деньги от каждой сделки ваших клиентов. На этой странице вы видите, сколько комиссионных за последний год заработали топовые партнеры данного сервиса, то есть данной биржи. Один из них, который занимает первое место, заработал 169 биткоинов. Ну, в пересчете на доллары по нынешнему курсу это 1 миллион 700 тысяч долларов. Очень неплохие комиссионные в течение года. Согласитесь. А здесь вот второе место. 120 биткоинов. 115 биткоинов. А, к сожалению, я не могу показать вам каких-то своих выдающихся результатов. Да, потому что недавно только начал применять систему, с которой, о которой я вам рассказывал. Торговля именно ботами. А, но... У меня есть один клиент, которого я подключил за время записи курса, для того, чтобы мы и проверили, как на нем это работает. Но и у меня это, как вы видите, тоже работает. Очень много сделок завершено, то есть и заключено. Просто так бы я этот курс не записывал. Но смотрите, что будет происходить. То есть, каждая сделка, которую он заключает, покупает криптовалюту, продает криптовалюту, вам начисляются сатоши по той валютной паре, по которой была сделана сделка. Вот сегодня у нас седьмое число, 27 февраля. И давайте посмотрим, сколько сделок было заключено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать сделок. То есть по тринадцати сделкам, вы видите мне, по каждой из них сразу же на мой баланс начисляется криптовалюта в этих сатошах представьте что это не один клиент будет а 10 да то есть будет не 13 сделок а 130 да если это будет 100 клиентов то это 1300 сделок в сутки даже больше может быть это еще день как говорится только начался вот 26 число да вы видите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 То есть практически 30 сделок за сутки, а может быть даже и больше. И за каждую сделку, то есть в автоматическом режиме, вы получаете криптовалюту. Таким образом, по сути, вы чужими руками формируете свой криптовалютный портфель. Даже если у вас сейчас нет ну, больших денег, чтобы вложить именно в торговлю криптовалютами, вы можете использовать этот метод как э, систему, которая поможет вам эти криптовалюты зарабатывать. Давайте перейдем на следующий сервис, который называется «Хэшфлеер». Здесь у меня тоже есть небольшие результаты. Зарегистрировано 86 человек. 8 из них активировались, то есть ну, купили мощностя. Конверсия составила 8,7% в покупку. И получается суммарная прибыль моя... 0.03 биткоина. По нынешнему курсу это 400 долларов. Тоже неплохо. Причем, если я для этого практически ничего не делал. Просто рассказал о данном сервисе. Дал свою реферальную ссылку. В принципе, получил вот такие вот результаты. Моя система, она 100% даст вам положительный результат. Вы 100% ее окупите, эту систему. Если вы ее не окупите, можете сказать, Женя, верни мне деньги. Без проблем. Дальше. Давайте поговорим теперь о тех сервисах, которых я не могу сейчас показать партнерские какие-то вознаграждения, да, по ним именно, по крипторгу. Но, тем не менее, партнерка была подключена вчера по моей просьбе, для того, чтобы, опять же, вы зарабатывали больше. Партнерка там действует до 1000 долларов, то есть, если вы привлекаете клиентов, оборот которых составляет до 1000 долларов, то есть, один аккаунт в месяц стоит 30 долларов, Соответственно, если у вас будет 10 человек, то это 300 долларов. Да? То есть Вам нужно минимум 32 человека, чтобы зарабатывать 20%. А так вы будете зарабатывать по 10% с каждого клиента раз в месяц. Согласитесь, если клиент получает прибыль от торговли криптовалютами, как вы думаете, он будет продлять свой аккаунт? Конечно же будет. Он будет оплачивать этих ботов для того, чтобы ими пользоваться. Смотрите, с одного клиента вы получаете 3 доллара в месяц. В год это получается 36 долларов. С 10 клиентов 30 долларов в месяц. То есть, это уже полностью окупает ваше вложение в своего торгового бота. Соответственно, в год это получается 360 долларов. Если у вас будет уже более 30 клиентов, да то есть, получается оборот более 1000 долларов по клиентам, то ваш доход возрастает еще на 10%. И вы начинаете получать уже... С каждого клиента не 3 доллара, а 6 долларов. То есть, в 2 раза больше. Таким образом, вы зарабатываете уже с 35 клиентов 210 долларов в месяц. В принципе, тоже неплохо. Это более 2000 практически тысячи долларов в год вам идет по партнерской программе если у вас будет 100 клиентов через какое-то время то это 600 долларов в месяц если 1000 клиентов это 6000 долларов в месяц ну, представьте ладно 1000 это для кого-то покажется там ну слишком да то есть вы подумаете что никогда вы столько клиентов не привлечете ну давайте возьмем 100 то есть если 100 клиентов 600 долларов в месяц то в год это 6000 долларов даже какой 7200 долларов но если вы постараетесь, то вы реально можете зарабатывать очень хорошие деньги. В принципе, давайте перейдем к следующему способу заработка, который уже непосредственно идет заработок от самой системы, от продажи вот этого курса Total Crypto Pro, то есть системы другим людям. Потому что вы тоже можете встроить свою ссылку партнерскую на данный курс. И смотрите, партнерка работает только для тех, кто покупал продукт. Да? То есть, если вы его купили, то у вас эта партнерка будет. И с первого уровня вы зарабатываете 30%, со второго 10%, с третьего 10%, с четвертого 5% и с пятого 5%. То есть, с первого уровня вы получаете минимум 447 рублей. С одной продажи, со второго уровня 149 рублей, с третьего тоже 149, с четвертого 74,5 и с пятого 74,5. Сколько это может быть у вас в деньгах? Я посчитал, что ну, каждый человек в любом случае, если он хочет зарабатывать в интернете, за месяц вы как-никак 5 клиентов точно пригласите, которые купят у вас этот продукт. Если не будете опять же распыляться. Умножаем. 5 на 447 равно 2235 рублей. То есть вы полностью окупили свои вложения в покупку данного курса. И у вас еще осталась прибыль. Со второго уровня. То есть ваши клиенты, вот эти 5 клиентов, также по 5 человек пригласили. Они купили данный курс, данную систему. А если даже и не купили, неважно, они будут зарабатывать. Все равно вы будете зарабатывать с них по другим партнерским программам, по предыдущим. Так скажем, Если они просто не хотят как бы, этот курс, они торгуют на бирже, им это не нужно. Они один э, все равно будут вам приносить прибыль. Итак, 25 клиентов со второго уровня вам принесут 3725 рублей. С третьего уровня уже 125 клиентов, это 18625 рублей по партнерке курса. Четвертый уровень, уже 625 клиентов, и умножаем на 74,5 рубля, получается 46 562 рубля. И на пятом уровне у вас уже будет двадцать пять клиентов, либо продаж данного курса, и вы заработаете на этом э, с пятого уровня 232 812 рублей. Итого общая сумма, вот если вот так вот все это будет развиваться, это в принципе очень легко, 303 959 рублей. Вот как бы и вся система. Если вам она интересна, то прямо сейчас вы можете ее заказать. Стоимость ее на данный момент 1490 рублей, но стоимость будет постоянно расти на ваших глазах. И если вы будете долго принимать решение, то заплатите намного дороже. Также я предлагаю вам приобрести франшизу, которая включает в себя 50 ключей данного курса и зарабатывать все 100% от продажи данного комплекта. То есть 1490 рублей, как он стоит, так вы и будете зарабатывать. Покупая франшизу, вы, по сути, зарабатываете где-то около 60 тысяч рублей чистой прибыли. На этом все. Осталось, как говорится, дело за вами. Я вас жду в следующих видео уроках по настройке уже данной системы, если вы ее приобретете. И с вами на связи был Евгений Ванин. Желаю больших профитов. Всем пока.